Привет, посетители психушки! Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько вы на самом деле умны? Задумывались ли вы, как определяют интеллект, или что значит быть умным? Общий интеллект – это сочетание внутриличностного интеллекта, понимание своего «я», межличностного интеллекта – способность понимать и хорошо взаимодействовать с другими, лингвистический интеллект – способность использовать, понимать и общаться на одном или нескольких языках, логический интеллект – интеллект, включающий решение проблем и навыки критического мышления. Эмоциональный интеллект, ваша способность обрабатывать свои и чужие эмоции и многое другое. Итак, давайте рассмотрим шесть признаков, которые показывают, насколько вы действительно умны. Первый. У вас сильное чувство самосознания. Ключевым показателем общего интеллекта является наличие сильного самосознания. Согласно Healthline, хорошо развитое чувство собственного достоинства обычно означает, что вы чувствуете себя уверенно в том, кто вы есть, знаете, в чем заключаются ваши способности, и уверены в том, что можете сделать выбор, который отражает ваши убеждения. Хотя может потребоваться некоторое время, чтобы утвердить свою личность и пройти через путь самопознания, полностью осознать свои возможности, жизненные ценности, желания, мечты, цели и другие определяющие характеристики может привести вас к устойчивой уверенности в себе и самореализации. Как однажды знаменито сказал Аристотель, «Познание себя – начало всякой мудрости». Второе. Вы внимательный наблюдатель. Нравится ли вам наблюдать за окружающим миром? Нравится ли вам слушать к тому, что говорят люди? Или замечать уникальные фрагменты надписи в определенных местах? Отличительные навыки наблюдения и запоминания могут означать различные категории и типы интеллекта. Исследование под названием «Взаимосвязь между жидкостный интеллект и объем рабочей памяти», опубликованное на сайте PubMed Central под эгидой Национальной медицинской библиотеки США и Национальных институтов здравоохранения США, предполагает, что хорошее видение закономерностей указывает на элементы пространственно-визуального интеллекта, а хорошая память на услышанные где-то вещи – это ваш вербально-лингвистический интеллект – проявляется во всей красе. Номер три. Вы – прирожденный эмпат. Вы всегда способны уловить, когда кто-то чувствует себя подавленным, даже не говоря об этом. Можете ли вы впитывать чувства других людей и соотноситься с ними? Или почти переживать их эмоции в реальном времени? Это сильные признаки эмоционального интеллекта. Видите ли, интеллект выходит за рамки вашего количественного понимания. Фактор, который может повлиять на ваш общий интеллект, это способность сопереживать и обрабатывать чужие эмоции и чувства других людей, и использовать имеющиеся у вас умственные и физические ресурсы, чтобы поддержать их. Так что если у вас есть природная способность делать так, чтобы ваши друзья и близкие, чувствовать поддержку, необходимость, заботу и силу, вы определенно обладаете ярко выраженными чертами интеллекта. Номер четыре: вы умеете управлять своими эмоциями. Признак интеллекта это не только способность поддерживать других в их эмоциях, но и знание того, как лучше всего обрабатывать и управлять своими собственными. Жизнь имеет свои взлеты и падения и с ними приходят реальные чувства и реакции на многие вещи, через которые вы проходите. И умение справляться с широким диапазоном эмоций, со зрелостью, может многое сказать о вашем эмоциональном благополучии и о том, насколько вы умны. Согласно Healthline, люди с высоким уровнем интеллекта обладают способностью распознавать сложные эмоции, понимать, как эти эмоции влияют на выбор и поведение, продуктивно реагировать на эти эмоции – проявлять самоконтроль для выражения чувств в подходящее время и выражать чувства безопасными и здоровыми способами. Так что если вы умеете справляться со своими эмоциями, будь они нежелательно хорошими, плохими или уродливыми, имейте терпение проанализировать свои чувства и ясно выражать их в нужное время и в нужном месте, тогда вы определенно можете считать себя интеллигентным человеком. Номер пять. Вы постоянно любопытны. Всегда ли вы задаете вопросы? Умные люди часто любят гоняться за ответами, чтобы удовлетворить свое бесконечное любопытство. Они любят учиться, исследовать, открывать для себя что-то новое и постоянно стремиться к развитию. Согласно исследованию, проведенному Лондонским университетом Голдсмита, то, как люди вкладывают свое время и усилия в свой интеллект, может быть значительным фактором в когнитивном росте. Если вам искренне нравится открывать свой разум для различных идей и концепций и считаете, что обладаете высокой любознательностью и готовность принимать неоднозначность, вы, несомненно, можете считать себя умным человеком. Как отмечает автор и основной докладчик Скотт Маутс в своей статье о признаках интеллекта в журнале «Инк», это не просто больше учиться делает вас умнее, это желание узнать больше. Номер 6. Вы не думаете, что вы особенно умны. Вы когда-нибудь замечали, как люди, которым не хватает опыта или понимания, часто бывают самоуверенными, в то время как те, кто действительно умен, склонны сомневаться и сомневаться в себе? Этот феномен невежества человека по отношению к собственному невежеству известен как эффект данинга крюгера для сравнения, довольно часто для умных людей не замечают своих сильных сторон и более чутко осознают о своих слабостях, ограничениях и недостатках. Это происходит потому, что они склонны подталкивать себя, чтобы постоянно становиться лучше в плане знаний, опыта или уверенности в себе. Если вы склонны часто сомневаться в своем интеллекте, знайте, что это происходит от вашей уникальной черты самоанализа и стремления к постоянному совершенствованию, а не от недостатка способностей.